Здравствуйте! Сегодня тема нашего урока – лечение в домашних условиях пиявками панкреатита. За эту проблему и за такой диагноз гастроэнтерологический отвечают у нас пищеварительная системы и несколько меридианов. Такие как меридиан желчного печени. Желудка, поджелудочной И в зависимости от того, кто перед нами, мужчина или женщина, мы должны использовать различные схемы постановки пиявок. И на нашем подопечном, на женщине, мы сейчас покажем, как это делать в домашнем послании. Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА. Сегодня мы поговорим о панкреатите. Это... Ну, ужасное заболевание желудочно-кишечного тракта. Но решается этот вопрос довольно просто. И в домашних условиях пиявки можно поставить. Ну, в данном случае по золотому треугольнику для женщины это желчный печень. В данном случае это средний дентьянь и желудок поджелудочная, Ну, а для мужчины это внутренний треугольник, который включает в себя всю пищеварительную систему. И еще эндокринную мочевой пузырь и почки. Поэтому ставьте лайки, задавайте вопросы. Ждем вас на наших занятиях. Спасибо. Привет, меня зовут Гузель. У меня были проблемы с пищеварительной системой. И часто очень после приема продуктов, каких-нибудь тяжелых видов орехов или что-то такого, сладкого, у меня были приступы панкреатита. Очень неприятные ощущения в области прожелудочной железы. И... Я просто не знала, что делать, кроме того, что переживала эти моменты. Но как только я попалась по Академию и познакомилась с пиявочками, и эти волшебные золотые треугольники, они привели мою пищеварную систему просто в порядок. Благодарю. До встречи.